Давайте обсудим конкурс Навального для видеоблогеров. Я беру миллион рублей, миллион, миллион, mm -hmm. и делю его на три части. Третий приз – 200 тысяч рублей, второй приз – 300 тысяч рублей, и первый приз – 500 тысяч рублей. Сумма, как видим, предлагается немаленькая. Каковы же условия конкурса? Они достанутся тем людям, которые запустят самые успешные видеоблоги политической направленности. Посмотрим на условия конкретнее. Первый ваш ролик вы должны записать до 12 июня. Нет, мне все равно, как вы относитесь ко мне. Хотите – поддерживайте, хотите – не поддерживайте. Это ваше дело. Но что принципиально важно, ваш канал должен быть критически настроен к власти. И к федеральной, и к местной. Вот это ключевое условие. Не меньше 50% времени и тем вашего канала должно касаться местных проблем. Коррупции, плохих дорог, ну я не знаю всего того, что вам не нравится в вашем городе и в вашем регионе. Но критика эта должна быть обоснованной и честной. Не нужно ничего выдумывать. Вы должны реально бичевать власти, но по делу. То есть, с одной стороны, это должен быть видеоблог политической направленности. С другой стороны, он должен бичевать власти. Ну и, конечно же, Навального можно не хвалить. На первый взгляд... Все выглядит очень прилично, однако это не так. Вы должны сделать канал на YouTube и начать там выкладывать ролики или делать стримы, это уже как вам угодно, но не меньше, чем два раза в неделю. Все это нужно делать не менее, чем два раза в неделю. И не просто так, а по делу, ничего не выдумывая. Сможет ли обычный работающий гражданин выполнить данные требования? Или нужно собрать потерял, чтобы по делу поругать власть. Причем не один раз поругать, а целых два. И обязательно по делу. То есть необходимо иметь повод поругать власть. Желательно значительный. Иначе, извините, это не серьезный блок, а блок пустобреха, ругающего власть по каждому поводу, а вовсе не по делу, как сказал Навальный. Чтобы узнать о поводе, нужно внимательно следить за ситуацией в стране по независимым источникам, что требует времени. Таким образом, нам нужно время и на то, чтобы собрать информацию, и на то, чтобы возник повод критиковать власть. После этого необходимо проанализировать повод и сопоставить его с имеющейся информацией, на что также требуется время. После анализа следует этап синтеза проектного решения, после чего необходимо озвучить сценарий и создать визуальный материал. После этого необходимо скомпоновать аудио и визуальный материал в единое видео. Все это требует очень большого количества времени. Это означает, что обычный человек, который занимается работой, не связанной с журналистикой, просто не в состоянии будет уделить столько времени для компоновки сразу двух видео в неделю, что повлечет за собой резкое падение качества видеоблога.